А теперь взгляните на эти кадры. Их наверняка знают все. Последние минуты перед стартом. Прощальные объятия, рукопожатие, поцелуи. Гагарин поднимается в космический корабль. Нет, нет, все так и было. И даже люди, которые провожают Гагарина, они тоже были... И даже находились на тех самых местах, где вы их сейчас видите. И король с микрофоном в руке сидел за тем же самым столом и отдавал именно эти приказания. И знаменитые Поехали ⁇ Гагарин действительно прокричал. Вот только одно но. Эти кадры не несут документальной достоверности. Люди, старт. Люди, старт. Есть старт. Протяжка один, здесь протяжка продукта, продуктов, есть продуктов людьми задрена, есть зажигание. Гендер, я в 1. зажигание. У у вас зажигание. Вы знаете, знаменитые кадры, цветные, он в скафандре а -а -а, поднимается, а -а -а. садится чтобы ракету. Это не сценировка была снята после 12 апреля? Да. А когда снимали ее? Я не знаю точно, но через некоторое время. Через некоторое время. И вот когда Королев говорит... Кедр, кедр, да. потому, что Это тоже. Кедр, Кедр, Адарь 1, потому что... Эта инсценировка понадобилась по следующей причине. В Кремле были всерьез обеспокоены внезапно появившимися слухами о том, что первым человеком, слетавшим в космос, был не Гагарин, а летчик-испытатель Петр Долгов, погибший при посадке. Называлась даже дата старта корабля под названием «Россия». 7 апреля 60 -го года. Это во-первых. Во-вторых. Вместо Гагарина в космос был запущен манекен. С первым слухом все было более-менее ясно. Именно в 60 году три запуска подряд оказались неудачными. Ракеты взрывались или на стартовой площадке, или же сразу после взлета. Понятна была и причина второго слуха. Дело в том, что Королев... Чтобы до конца быть уверенным в благополучном исходе полета корабля с человеком на борту, произвел несколько пробных запусков, во время которых при приземлении из спускаемого аппарата производили катапультирование манекена Ивана Ивановича, как называли его сами космонавты. Иван Иванович внешне был точной копией человека. Руки, ноги, лицо, туловище. А теперь представьте, что могли подумать люди, обнаружившая Ивана Ивановича раньше поисковой группы. Взглянув сквозь остекление скафандра на лицо из Каучука, они принимали его за покойника. Поэтому вскоре, чтобы не вводить людей в заблуждение, лицо под шлемом стали закрывать куском поролона с надписью «Макет». Для того, чтобы пресечь распространяемые слухи, и была придумана эта инсценировка. А получилось, создали еще один миф, ради того, чтобы расправиться с двумя другими. И это было только начало.